Ну чё, гай, всем здорово, многие ну 10 подписчиков привет Сейчас мы, собственно, залагивали серваки полусферами и стакером, вот Насчет бесплатных читов они переехали в Телеграм, Телеграм в закрепленных комментариях Также, если вы хотите участвовать в розыгрыше, участвуйте У вас есть еще 4 дня, чтобы поучаствовать, вот Поэтому давайте в закрепленные комментарии переходите, участвуйте, подписывайтесь на Телеграм, качайте читы И уничтожайте все и вся в этом грёбанном ДРКРП Ладно, mm. все, погнали к видосу. Удали проб, удали. О, все, давай, прыгай, прыгай. прыгай. О, о боже, как мало а фпс, о боже, мы сейчас сервак... По... Мы боже, положили да. его, мы положили о. его. Почти. Да все сейчас выключится. Дудос приехал. А. Да. да какой дудос, блин, это не Они никогда не, не видели дудоса, реально. Слабые. Настоящий дудос. Ну сейчас к нам тефнется, скорее всего, чел. Либо мы выключим сервер, это не точно. Я в самой середине 3 FPS. Да у меня вообще тоже... У проблемы. меня 12. 10. Опа, 2. Давайте дойдем тоже. До одного. Я пойду, Я пойду на улицу, выйду, посмотрю, что там на... лагает. Да, лагает, понял. А, я пока. телепортируюсь. Серый раунд, Пока. Реально, пока. У меня сейчас ФПС взлетит просто в воздух. Я сейчас улечу. Какой ивент? Вон челик. Ой, глажил, он заражил. Какой ивент? Ивент-то турбанички. А, а все, а, все, а, сейчас, вот упадет. сейчас упадет. Чего пойдет, чего пойдет, подержи, подержи, чуть-чуть, Надо по кругу ходить. Колдуем. Я пытаюсь. Ходите по кругу. Да, я... Не я пытаюсь со своими двумя кадрами... Да я не могу, бля, у меня лагает тоже, это жесть. Потому что тени эршадов с команды не работает. Это вранье, рубат, вор. Вон ивент хорошо реально называется. Ивент хорошо. Рубат, вор. Все, все. Пинку всех под 400. не все. Да я не могу, боже мне так лагает. жить. Да вон Нел Реду вообще хорошо, давай FPS живет молодой. Один. О, у всех по, 500, по 400 пингау уже. Да, по коне. 400 по 500 пинга у всех, да. Ой, там и... И... Сосед? У, Сквида, у Сквида ивент соседей. Да, да, да. Мне нормально Ивент, кто быстрее засвердит свою стену? Знаешь, почему админ не может к нам тэпнуться? Потому что лаги, лютые. Потому что FPS, блядь, а 2. У меня 2 FPS. 2. Один, один, один, один не бывает в Грисмоне. Два лимит. У меня 8. Максим 2. Пинг тысяча еще. У меня вообще МАСАЙ показывает, то, что у меня. О, тэпнулся, тэпнулся, тэпнулся. Сейчас схватит кого-нибудь и пизда. Не, он удалять будет, он удалять будет. Он удаляет, да. Он кликает микрофон, слышит. Он кликает, кликает. А я прям перед ним встану, подожди, я перед ним встану. Ля, я, перед я, ним, не... я перед ним встал! Я перед ним встал! <свист> я перед ним встал. У чел пизал полторы тысячи. Тихо, я перед ним встал. Все нормально. Ну, тут всякие... о, о, о, реконель, рестарт, он тут у О, Он забанил. Нет, там не рестарт. У рестарт. Ой, ой, ой. Я, я, провалил, я прям перед ним встал. Сука. 4 FPS. 4 FPS. 3, 3 Блин, я, он, он видит никто, я не могу тебя защитить у меня ФПС, поп... ФПС, ФПС. Ебай, вот это метод, конечно, жесть ФПС, все, ну, все, мы, ну почти, ну почти получилось Ладно, меня забанили за краш, если что Ну я пытался, пытался Ну мы могли, конечно, ну мы слишком сильно полили, но в принципе ладно, пофиг Все, кто-то, ну вдвоем давайте, вдвоем Опа. прыгаем так, давай, давай. Давай, вдвоем, раз, Погнали. два, три. Ой, Пизда серверу. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Реакция будет в чате тихо. Тихо. Тихо. Но он не положится, потому что обновление Грис-мода не лагает, чувак, написал. Сейчас подождем, через сколько нас вычислят. Ждем. Терпим. Ч ⁇ за прикол, чё за лаги? Дудос, гг, сервако. Ну такая тупая, типа. Тихо, тихо. Тебя заскринили? Да. Скотина, ты спалил. Ой, темноте. Да нет, когда первый раз скринограм проходит, все уже. Он. А, не, подожди, у тебя фобия. Все, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Сиди, сиди, жди, жди, жди, жди, жди. Пофиг, все нормально. подождем и мамы пинг подняли чел да у всех пинг забанили тихо забанили. тебя забанили все нормально все, все нормально нас не вычислили все нормально сквит <laughs> yeah. вот это жестко да мне нравится просто сейчас не интересно просто типа нас вычислили, потому что пропы обновились логи обновились чтоб ты понимал логи обновились ждем ждем Блять. Норм-норм-норм. Сколько сейчас вар? Я не знаю, тут нетграф отключили. Все, стой, просто стой. Бля, меня тэпнули. Тебя тэпнули тоже, да? Я за тебя держу, держу, держу за тебя. У меня ППС падает, но я держу. Ой, боже. Иду на помощь. Не, ну если в 10 человек зайти... ё что чё будет? А, разлагало все, потому что очень много. Очень... Тебя тоже забань, бай, да? Да. <с instills> давай, давай, садись, садись, тихо жди. Все, все, лагает опять, лагает. три дня дали. Тихо, тихо. Да мы тут с Германом. Опять веселуха. Сука, ну... Герман, ты завис? Ну, получается, на все первый нормально. Тихо, Тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, не-не-не, стой. Да, ты завис, слышь, завис, завис, завис, завис. Или нет, или лагает. Лагает вроде. Дальше еще лагает. Германа тоже тэпнули. Я последний остался в живых. О, нет. Да ты сейчас забаним, потому что они чекают логи последних пропов. Пропов, пропов чекают логи. Чувак, это не все, они а, забанили, но... Меня тип... тоже без профов они... да, тоже да им беспокоит. похрен, они просто пропы чекают и все А меня не забанили, сейчас подождите сейчас, сейчас подождите, подождите Меня тэпнут? Меня тэп... О, Джек еще заходит Получается, нормально, там первые пошли Сейчас тихо, тихо, Пацаны, тихо, тихо, мне просто интересно, меня тэпнут или нет? Меня тэпнут или нет? У у меня по причине ГГ забанил, что вы понимали. У меня тэпнул опять и забанил по причине ГГ. Что то вообще кринж. По причине ген... гени-гена. Да, да, да. Короче, я говорю, минуту ждем, логи обновляются, и все, нас никто не спалит. Просто надо профу поменять. Все. Вы... Это вообще изи. Да, сейчас на другой пойдем. Порофлить. Я, Амбре... я на амбреллу захожу. Порофли чисто. Вон, я... Ну давай, давай, погнали, прыгаем сквит. Squid. Давай, раз, погнали. Раз, давай, два, давай два. погнали. Давай. Он да да да пофиг пофиг сейчас да да да да давай да да да он удалит пропа или нет ждем ждем ждем да да да да да да да да да да да да да Ждем, <laughs> ждем, так он не он просто ничего. смотрит за это. Он может что? удалить, он может удалить. Но не все. Все. Но он что то тупит. Так он разве поймет, что это вот из-за этого? Я не знаю, но он стоит до сих пор. Он даже не понимает, что это из-за этого. Он до сих пор стоит. О, он физганом что то делает. О, он положил сервак, он положил. Блин. Блин, да. У меня варнинг. Он положил его. Чего? Нет, это не рестарт, это админ я его положил, когда он физганом сквйда взял. взял, взял С... да. Александр, если этот видос посмотришь, можешь вот этого чела снимать. Я сейчас так, его стимайдишник возьму, я его стим uh, профиль возьму. Мультимент админ, а я oh. на видео oh. попал. Я его я... снимаю его, снимаю его, просто снимай. Чтобы вот стимайдиштик. Найс краш. Все, поехали, давай. Танцы. Погнали. Не, на такой фигней точно никто не занимался. Но сука, сервак реально виснет. Такой кринж. Сейчас они ныть будут. Дудос, дудос. Блин, у меня ще ему текстура эти гребаные, от Дарк РП бесит. В этом ребенок у кого-то завержал. Тоша дудос пишет. Давай, танцуем. В другую сторону, в другую сторону. Из подвала выпустим. Танцуем, танцуем, Вар 0, если че. Вар 0. Да, вар 0. Надо стул отодвинуть чуть-чуть, он мешается. Все, поехали. И вот это вот. Мы колдуем. Получается танцы с бубном, да. Да, да, да, да. Вар мы до нуля довели. Да уже все. админ Был бы сейчас админ, взял бы нас это физганом. Нет, че, у нас сейчас вообще никто не найдет, мне кажется. Мы тут Найду. танцуем. А пропа могут найти. Ну, сейчас узнаем. Спустя сколько времени они найдут нас? Ну, <свес> нету Но нормально, Тут наборных админов-то нет. Всем похер. Ну, я так понимаю, всем все равно, да, реально. Потому что они... Им, им нравится в лагах играть. Это нормально. Сука. <свес> <свес> <свес> <свес> <свес> мы сервак так и не положим. Мы положим сервак, если кто-то нас физганом тронет. Потому что мы статикой станем. Вот это будет жестко. Потому что сейчас не выключаются. Типа, очень жаль. Не выключается, только если, типа, статика и науколайт no и эта херня с <с а Кому это надо? Очень жаль Тоша Он... зашел в админку Кстати, Тоша и написал про дудос Ой, боже Ладно, давай подождем минут пять Посмотрим, что будет Походим Да, походим, походим Сука А если просто стоять, зачем нам ходить? Не, просто стоит, мне кажется, ничего. Ну не да, было. такое. Пизда серверу говорят. Понял, да? Можно к просто. Нам... О, к нам, к кто-то идет. Не, стреляет, не знаю, они по приколу. <звук> <звук> нормально, нормально, нормально. Они походу догадались, догадались, догадались. У кого это? Да, да, да, да, да. Это сейчас. Уже... Погоди, надо проб я поставить. Давай я... вот эту бочку поставим сейчас и вокруг нее бегать. Да, не ушли. Все, поехали. Типа лин, лин, да, да, да нормально, нормально, нормально. Это нормально. даже удобнее, это даже удобнее, смотри, он <свят> еще сильнее крутит. <свят> Ой, боже, бля, сука, жаль обновление ГМОДА поломало все. Ех, ё моё, ё моё, ё моё, <свят> чё бочка делает? <свят> У меня вообще микрофризит, чувак. меня тоже. <свят> Там на улице вообще наверное трэш происходит. Меня тэпнули, слышь, прикинь, меня тэпнули мне убирать этот про? Можешь убирать, да. Можешь убирать. Не, не убирай, не убирай, не убирай. не, не, не. ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи. Меня, меня чел тэпнул в воздух, короче, и какого-то черта ушел. Я не знаю, что произошло. Почему ну, меня вообще может, тэпнули? Э, мисс Телепорт? Может быть. Ладно, ходим, ходим, ходим. Но у Челов там по-любому подгорает во время рейда. Там вообще пипец микрофризит. Слушай, а может быть он хотел проверить, ты ли, или не ты крашишься? Так сер? все равно сервак. Опять у меня тэпнул, прикинь? Меня убили. Круто. Что за бред? Почему меня тэпают? И что вы делаете? что за уж... прикол? Короче, этот чувак э, за нами F спектейтит. Он в F, F админку спектейт использует. Зачем он мне только клак удал, я не понял. Зачем он мне клак удал? там какой спектей. Там другой спектей, там э, спектайт типа полета. То есть сквид он не тэпает, а еще он удалил бочку. Это он удалил, да. Это ты удалил сквид или он? Не, это не я. Ну смотри, если он меня опять тэпает, то это админобус. Ну, все, Че узнаем? Водим, пока хороводы так водим. нет, смотри. Если реально у меня сейчас тэпает, то его можно снимать. Плюс деньги Джервису или Бервису, как его там. Бервис, да. Он может его снимать, пускай он опять админку покупает. 0 2 опять, Нормально. люди не жалуются. Так они не будут жаловаться, им все равно, они влага привыкли Бля, играть. меня тпхнули. Вверх тебя тэпнули? Брат... Нет! Меня на крышу а, тпхнули. Ничего, и че говорят? А я тебе говорю, вот, смотри, они в F-админке, блять, ну, чекают. Так, что же будет? Что, удалим или не будем удалять? Да не, давай не будем. Давайте пос послушаем. За ПКС, ПКС. ПКС. Сейчас, тихо. Что говоришь? Две недели за ПКС, Неделя. А профы будут? Ну, я, я все видел. Видел. Что ты видел. Что ты видел? Махади... То, что мы... Хороводы в отдельно. А это ты меня тэппал вверх, да? Если это ты, тебя за админа будет снимать. И что это? А, я понял, что это такое, это АПГ. Короче, когда ты... Я понял. Но... Чё, это ничего не доказывает. Это знаешь что? Это я трогал просто пропы. Ну ты докажи это. Если ты меня воздух тэпнул, тебя можно снимать за админобус. Ну, докажу, что у тебя воздух тэппал. Ну, лок есть. Я тебе скажу, когда захожу. Ну, окей, давай, доказывай. Так, и а что доказывать? Демка есть. Если это ты меня тэппал в воздух, и я умирал из-за тебя, то тебя снимают. Окей, давай, во э, сколько времени тебя давали? А я откуда ну, это знаю? Я зашел знаю? в 35, 35. зашел в 17, 34 и 44 секунды. Чё, а как ты мог узнать вообще про что-то, если ты зашел недавно? Что за ну, вот у меня мистер вот логика? Вот у меня Мерсквит, и я начал за Скажи, Создалось я... Вот такой вот и? И? вы так лагаете Вот вы намеренно вот, вы вокруг, в противоположную сторону ходите. И? Ну, что, это? Объяснять. что объяснять? Ну, что То, что мы а по, по кругу сервер, Сейчас опять залагает и... и чем мою камеру удалил? Зачем это... а ты мою камеру удаляешь? Ну, На а, норрэп yeah. я имею право строить любые предметы в норрэп зоне. РП-зона, это РП-зона вообще Это нон РП-зона, здесь плеер-клип, смотри. А, да, здесь плеер-клип, это нон РП-зона да. хочешь то? Чё ты то, Чё -то Я подождём Смотри, у него сейчас нету наших стимайдишников. Нет. Да сейчас Нет, но Сейчас нету. Но ну, мне в принципе все равно Можно профуз сменить. Нет, мне? О, смотри, фанатка пришла Frame of Meat, это который меня банил Это крутая вебка, найс-причина Блин, сервер скажи... порыл дебилов Нет, так ты скажи А причину, пусть он... А причину ты можно? их за ПКС Ну, пруфы Если нет пруфов, то все, ты опять кражешь, Опять сервер опять сервер... опять сервер оскр... оскверняешь, давай Ладно, на канале урбаничку увидишь Опять сервер осквернили, красавцы, пацаны Давайте еще сильнее репутацию себе подрывать И читеров будет больше здесь Давай. Ура. Ты когда пруфы предоставишь, а не лог ебучего АПГ, который просто может любой чел вызвать, потому что если два пропа стакнуть, то он уже будет в АПГ. Ты тогда приходи. Ебань нас нормально. Лагал. Вот я не ну лагаю. ты пруфы, пруфы нормальные. Это твоя логика? Это тупейшая логика? этого okay. спида. <coughs> Логи АПГ, когда любой чел может это сделать. Я тебе еще раз говорю, стакнуть два пропа можно и все. АПГ появится, чувак. Привет. Этот АПГ бесполезен. Бля, он гений или не гений? Ладно. О, Джиковский зашел. Здравствуйте, Джиковский. Это флэр клип же. Он, видимо, на границе прям его. Ладно, пофиг на эту хрень. Давай это переиграем только уже на другом мэджике. Сейчас, сейчас, он, сейчас он нас забанит. Подождем. Все, он а, забанил КС, ПКС банит пермаментом. Смотри, он сначала сказал Я вас баню на время, а теперь он забанил пермамент, потому что ему этот придурок сказал: банить на пермамент. Ну ладно, хорошо. Но еще я такое скажу, если F-админка, то там F-спектейт совсем другой, надо будет что-то придумать. Там так, ну-ка начинаем бегать по кругу, пацаны. Давай-давай, бегай по кругу. Больше. Так. Не мешай. Он сам правила нарушает. Он свои же правила нарушает. Чел... Вот Блин, Он меня забанил за то, что мы бегали по кругу, Джек. Не-не, <lakes> 네, не бегай. Да бегай по кругу, бегай по кругу, Джек, ну. Скажи ему по кругу бегай. по <någon> закон... кругу <alles riches> Сука, какой же кринж. Bueno? <sharp appearance> что это такое? Какой же просто я вахуя. Бегай, бегай, бегай, бегай. И он меня за это забанит. Присиди попробуй, чек. Присиди попробуй, попробуй. <vibe> Твой малолетний-инвалид Я о боже Так о, он тоже сам... с вами О, боже Я не могу Выберите это все Это вообще Ой, все, к чау Ну, нафиг Видишь, это ваш сервер, да? Я не могу! Что за фигня? Чел! Это такая тупость. Это такая тупость. Я думал, они настолько тупые, как они теперь знаешь, сделали вывод, что это только ты крашил, а я нет. Это пипец! Мэжик 4. Смешно. сервер положил ой боже Смешно. ой боже сильно сильно. короче гайс, на этом все в принципе админам желаю удачи потому что это просто забей если вы не знаете как работает баг как нагружает сервер не лезьте пожалуйста ради бога пускай разбирается главная администрация а не какие то бездари админы Пускай сам создатель заходит и тестит это все. А не вы всякой хренью занимаетесь и баните просто обычных игроков. Я не понимаю просто, зачем это все. Ну ладно, в принципе, все реально. Э -э, собственно, ссылка на телеграм в описании. Там читы бесплатные, заходите. Давайте. К Чао!